Да. Расскажи, пожалуйста, что происходит в целом на рынке недвижимости в Португалии. Чтобы определить наилучший вариант учить, как все срабатывает. То есть ты два с половиной года назад начал заниматься недвижимостью? всякой кризис может это обострить. Тогда э, деньги уйдут с рынка недвижимости в банке, аренда, аренда да. выросла в два раза за последних да, три года. Больше, чем 2 раза. 3... Подписывайтесь на канал Романа э, и ставьте лайков. Много лайков. Расскажи, как ты решил стать риэлтором. Да, я, я не решил. Просто все случайно было. Дело в том, что два с половиной года назад недавно решил э, уволиться с работы, с моей работы. Э, кстати, инженером. Но решил уволиться и э, случайно встретился с родственником, с близким. И он обсудил о том, как он хотел э, вкладывать его сбережения. Он говорил о недвижимости, просто то, что он ничего не знал об этом. Да. Я тоже не знал. Но дело в том, что он, он хотел искать, и я готов был с ним был поискать, проводить его. И в итоге это меня заинтересовало, меня заинтересовало сильно. Тем более, я искал работу. И мы стали проводить много-много визитов, сотни. Вообще, мы видели столько-столько квартир, чтобы определить, Наилучший вариант учить, как все срабатывает, как агенты ведут себя, ага. как, э, какие ловушки, какие проблемы с долгами. Много у нас возможностей бы, были, и мы пропустили даже... Э, мы, то есть он пропустил да. даже несколько возможностей. Но в итоге все получилось, он нашел хороший вариант. То есть ты два с половиной года назад начал заниматься недвижимостью? Тоже. И год назад ты стал агентом Ремакса? А до знаешь. этого ты работал как, как независимый, как да. фрилансер. Да, а Почему пошел в Ремакс? Я хотел бы учиться mm -hmm. в основном. У меня... Я знал, я, я работаю, я знал, как рынок срабатывает. Но возможностей у одного человека в этом мире как-то... Меньше. Особенно я молодой, контактов, связи у меня не так сильные. То я хотел приобрести максимальный опыт, узнать все, как ведут они. И приобрести все это для себя, чтобы я улучшить, улучшил себя. Расскажи, пожалуйста, что происходит в целом на рынке недвижимости в Португалии? Да. Много причин есть, мы к этому да. двигаемся скоро. Но в основном это процесс спроса и предложения. Дело в том, что э, население э, главных города, городов в Португалии, сильно-сильно-сильно стремительно росло конечно это не последние 3-4 года да последние меньше даже 2-3 года 2-3 года да все началось может быть 4 года назад но это население временное, в основном, но это все равно население. Это мигранты, которые приезжают сюда жить? Нет, тоже. То есть, тоже есть бразильцы. И, но в основном туризм, конечно. Да, Нет. То есть, Нет. большое количество туристов поехало в Лиссабон и огромный. в Португалию в целом. Да, огромный поток. Это перешел с, с Италии, с Испании, да. с, даже с северных стран. С, стран Северной Африки, потому что там проблем да да в итоге не хватает квартиры в этих главных городах я имею То в виду предложение бан, меньше и... чем спрос Понимаешь, аренда да? выросла в два раза за последних ну, три, раз. три года за три да, года за да, да. да, ну, три, да, три года при мне выросла в два раза да. Да. да да правда а недвижимость стоимость недвижимости выросла там больше чем в два раза наверное Зависит от района но в некоторых районах 3-4 раза это не напоминает какой-то пузырь который может в один момент бах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 чтобы клиент мог полностью сфокусироваться на развитии своей идеи, а технические нюансы мы возьмем на себя. Процесс лопения э, пузыря сейчас не определяется. В основном Португалия – это маленькая страна, да. она зависит от, я бы сказал, эссе Европейского союза да. полностью. То Если что-то там меняется, то состояние здесь тоже меняется. И, как мы видели в 2008 кризис был в Штатах, да. никто не знает почему. Говорят, что это был субпрайм, но в основном кризис просто был. И будет снова, и когда будет, все меняется. Это неожиданный фактор может да. появляться где-то. Но дело в том, что все факторы, которые вызывают э, рост цен, они могут измениться. Настолько факторов есть. Например? Например, в основном туризм? Да. да. <связанное> Если туристы перестанут ехать в Португалию? Перестанут, я не, не бы сказал. Но может быть поток стабилизируется или поток как-то уменьшается. Да. Это было бы достаточно, чтобы валять немножечко. Да. Это во-первых. Во-вторых, ставки банков. Они близки к нулю сейчас. По кредитам. По, То кредитам. есть ну, взять ипотеку можно плюс-минус за 1 два процента, три Спреда, спреда, да. да. Говорят в Центральный европейский банк, что хотят поднимать э, эти ставки. Никто не знает, когда это будет. И, конечно, если это будет, будет очень помоленько. И, Но будет все равно. И всякой кризис может это обострить. И это вызывало многих, многим инвесторам вкладывать именно в недвижимость, потому что в банках что у них случается? Тем более, что банки вставили э, такие комиссии, что, только чтобы ты мог иметь э, счет в банке, это глупо, это не было. То есть, грубо говоря, у людей, у которых есть деньги, не было смысла э, держать эти, и нет День? смысла держать эти деньги в банке. Нет, нет. И они ищут, куда вкладывать конечно, и вкладывают конечно. в недвижимость. Именно. В растущий рынок, в Португалию, правильно? Да, да. Затем есть тоже иностран... Но и Ты говоришь, что если, например, банки начнут предлагать ставки по условным депозитам, платить ага. за то, что клиенты будут класть туда свои деньги, ага. Тогда деньги уйдут с рынка недвижимости в банке? Нет, не в том. В том, что тогда зависит от ситуации. Тогда люди, у которых были деньги в банке, они не получили никакие интересы. Да. И, и, и они смотрели назад. Много банков распали в да. Португалии. То им зачем? Они потеряли бы деньги? И, и тем более платят банкам, чтобы там содержать деньги. Нет, нет смысла. И люди стали инвестировать в недвижимости, где okay. больше. Нет других вариантов простых. То Мы есть... сейчас говорим про пузырь, который может лопнуть. Ага. То есть он может лопнуть из-за того, что, например, количество туристов снизится. Да, это может быть ставки да. банков. Потому что ставки банка поощряют людям, обычным, обычным? людям, э, взять кредит и покупать их дом. Да. И это может лопнуть. Затем есть особые пособия для иностранцев, например, пенсионеров из Франции, да. для китайцев, которые хотят европейское гражданство. Ограничили уже условия для золотых виз из-за коррупции, которая была да, да, да. недавно. Да. Тоже есть много бразильцев, которые приходят сейчас из-за насилия беспорядок там в Бразилии из Бразилии приезжают да, много, в Европу много много много у них в Европе в основном здесь потому в что они язык один да да и у них и есть деньги у них есть деньги потому что сейчас бразильцы которые приходят в Португалию они не бедные как раньше они из Юга э, Бразилии ага. и они бегут от насилия из-за насилия. Из насилия в основном там небезопасно. они не могут ходить по улицам Сколько историй они мне рассказали. Они не могут там ходить с, с оружием, э, подходят к ним и дайте мне все. А русские клиенты? Мало. мало есть, русских. есть, но не, не, мало. Ребята, досмотрите до конца, это очень интересное и полезное видео. Какой деле. тип недвижимости сейчас наиболее привлекательный? Или какой тип недвижимости люди ищут в первую очередь? Зависит. Всякое. Да? зависит от э, количества денег ну я объясню почему вот это э, если у тебя был 2 миллиона евро и ты хотел разделить миллион чтобы вкладывать в лиссабоне ты купил бы э, двухкомнатную квартиру с площадью 70 квадратных метров за миллион да Но не за миллион за 200 тысяч если у тебя есть миллион я бы купил 5 таких квартир конечно вот это в том что дело все квартиры, все виды популярны. Да. Но по обстоятельству человека, по обстоятельству ну, общества, большинство людей это среднего класса, да. это пара и собака, и ребенок. То есть собака и ребенок. Возможный ребенок да. в основном. Но собака обязательно. Да. Собака практически все. Не знаю почему, но ладно. У ребят кот. Или кот. Или кот. Собака-кот. Но шучу. Это просто определяет то, что в основном люди покупают двухкомнатную квартиру. Да. И затем... One bedroom, T1. Не-не, T2. T2. То есть двухспальную, извини. Двухспальную, okay. Да, двухспальную квартиру. Потому что это определяет их обстоятельства. Да. И затем есть, есть очень, тоже очень популярный вариант. Это покупать или студию, или Т 1 то есть одну спальную квартиру, в центре. Как вложение для снятия Для туриста. туристов. Да. Это главный э, продукт. То есть Сколько нужно денег, чтобы можно было вкладывать э, вот, в студию или чтобы купить Т2? Ну, понятно, что можно и за миллион покупать, но, например, минимальная сумма. Значит, за 100 тысяч евро. Срок годности того, что я сейчас говорю. Меняется по месяцу. Да, да, то есть мы говорим <свят> но, сейчас да. в апреле 2018 года. Да. За 100 тысяч евро можно 100, купить студию? Как мы сказали о пузыре, цены вообще безумные здесь в Лиссабоне. Это они не определяют э, качество Рынок. жизни португальцев. Э, но можно студию, например? Можно. За, За 150. За 150. 120. Ну, в центре, да? Да, да. В центре. Потому что ремон, ремонт, которые сейчас делают в центре, они в основном для инвесторов, потому что только они готовы платить... При, прикиньте, есть одно здание, и ты хочешь продавать за максимальную прибыль. Да. да. И в этаж, одной этаж есть площадь 200 квадратных метров. Тебе более выгодно делать там 4 студию или 4 одну спальную, потому что ты можешь продать их за высокой да. ценой. Потому что инвесторы вкладывают там, и сня и прибыли, доходы туристов большие. Да. И поэтому цены за, квадра... за площади очень высокие в центре. И поэтому, например, 30 квадратных метров за 150 тысяч. 30 Бывает. квадратных за 150? Бывает, Бывает. А Не есть... обязательно, есть меньше, конечно. Да, да. Но ну, ну, ты сказал, это важно услышать, потому что... Если Цен еще... за 30 тысяч евро нет уже квартир, правильно? Да. Нет. Я даже э, снялся. Да, нет. По линии Кашкаша. Если говорить Лиссабон, Кашкаш. какой-то погреб Маш. Сколько, это... от сколько может стоить квартира? Ну, я имею в виду, конечно, в линии Кашкаш. Лиссабон, да. Может быть, на реки. Э, в на Вуэр. Вуэр. Вуэр. Вуэр. Не, не, невозможно. За сколько можно купить однокомнатную квартиру? В Уайраш да. или... Там не очень, мало одну комнату квартиру, потому что «Ойридж» был построен для среднего класса да, в основном. Да. И там э, есть, конечно, одна спальня но в основном два-два спальня, три спальня. Т2, Т3? Т2, т Но я бы сказал, такие одно спальни которые есть за 120 тысяч. 120 и выше? Да. На что должен обратить внимание потенциальный покупатель при покупке недвижимости? Какие есть подводные камни? Квартира очень красивая. Все украшено плотно. Ну, вид все замечательный. А ты смотришь, и ты, ах, удивлен. А, я хочу эту квартиру для себя. А за краской стены вода течет. Ты знаешь, что такое плесень? Да. Черная. На плесень нет. Но в том, что течет вода. А, Над потолками деревянная структура гнилась. Может быть... Всякие проблемы со структурой, которые, конечно, постройщик старается скрывать. Да. Есть те хорошие постройки, честные, которые делают ну, хороший, классный ремонт. Есть те, которые. А которым... как проверить это? Если целое здание новое... То... то там все нормально? Может быть. Может быть, все нормально. Я всегда, когда я с своим э, близким посетил такие квартиры, я постоянно пригласил второй визит с инженером или с натоком, okay. который может все проверить. Я думаю, это хорошая форма, чтобы избавиться от этого. Если квартира только отремонтированная, то можно спросить у соседов. Португальцы любят следить да. Да. Пищу, да? да. Они все рассказывают И постоянно. А это. Okay, Окей. Надо, надо просто быть осторожным с тем, что если они недовольны друг другу, то может быть перебарщивают. А, окей. Но... Спросить у двух, у трех, да, четырех? Да, да, да, да. Окей. Что еще может быть? Для иностранцев в основном, потому что они не знают, если покупают дом, который э, э, сня, снят, очень проблематично. Сейчас в СМИ... Чтобы аренда... а, арен, а, Тот, кто арендует, выехал? Да. Если, конечно, человек хочет, чтобы арендователь вышел, то надо все следить за законом. Например, если в контракт написано, что написано что арендователь выходит не знаю через два месяца да. что надо было чтобы владелец отправил письмо да. это подтверждая надо все согласовать потому что если арендователь не хочет покидать он не нам покинет только через суд только через не не через суд он все выполняет обязательства, платит э, аренда, то все. он там может остаться и повысить сколько. квартплату он не может повысить э, стоимость аренды он если не... контракт написан и он продолжается не можешь и невозможно конечно он, он может обновиться э, по инфля... инфляции но да да это копейки да а как э, проверить, если там аренда, да, арендатор а или. Нет. В основном там живет человек. А если не живет? Я знаю случаи, когда там покупали землю, и там оказалось потом, что там есть арендатор какой-то, а... которого нельзя было выселить оттуда. Ну, есть ну, реестры какие-то, в которых можно это перепроверить? Я никогда не слышал истории о том, что там жил человек. Ну, в квартире может быть снято, и никто не знает. Да. Но. Финансер, контракт заявлен. Да. Заявлен? Сказал? Да, да, да. Заявлен. Но я не знаю, если не может э, просматривать контракт через финансер. Э, но это то, что я бы сделал. Но... Пошел бы в спросил, если там контракт, да? Да, да, да. Но я думаю, люди не так плохие. Конечно, да. если живет человек, э, которому выше 65 лет, это другое дело. Почему? Потому что... Напротив, что, вопреки то, что говорят СМИ, законодательство сильно защищает арендователя. Если ему 65 э, и больше, да. ты его никак не выселишь? Никак. Только э, платье компенсации. И это может быть 50 тысяч по минимуму. Вау. Wow. Да. И поэтому, когда есть такие статьи о том, что покинули э, пожилого человека, который жил 70 лет в Алфаму, это все бред, потому что ему платили. Или просто сделай какой-то трюк, подводной трюк, чтобы он вышел. Но ему платили, он самовольно вышел, потому что А вас он там можно. платил 50 евро, может быть, за квартиру? Да. И он там жил 30 лет, платя 20 евро за месяц. А сейчас она стоит 700? Ну, по минимуму, да. Представь себя, как, как молодой человек мог бы там жить за 500, например. А, а там люди живут за 200, за 20 евро месяц. Францижка, а есть смысл вкладывать, инвестировать в недвижимость? Не в Лиссабон, в Порту или в Алгарве, а в какие-то маленькие города, непопулярные для туристов? Например, в Валентежу какой-то городок. Зависит от намерения человека. В Браге, например, говорят, что там популярность сейчас вкладывать деньги. В том, что бразильцы туда пришли много. И поэтому все связано с населением. Люди иногда, а рынок, о, это... Но это не бог, который это делает, это население. Люди, реальные люди. То есть э, население росло в Браге. И из-за, забр... то есть изобразительцев, которые пришли. И, может быть, Брага, например. Но все зависит от состояния населения и экономического действия в этих городах. В Виллафранко-Чире, например, Сейчас стали покупать и продать недвижимости в том, что э, люди, которые работали в Лиссабоне, э, они больше не могли снимать квартиру здесь. И то... приехали в Вилла и, да, и стали там покупать, потому что там дешевые. Но для э, будущего, будущей безопасности никто не знает, что будет с рынком недвижимости в Вилла Если лопнет какой-то пузырь, в Лиссабоне будет дешевле да зачем тогда там купать квартиру понимаешь надо инвестору все думать и передумать и считать все факторы как а. понять куда пойдет население вот например да. если коренное население Лиссабона переезжает в Виллафранко де ширу а это 50 километров где-то от Лиссабона да меньше нет типа 30, 40, 30. есть прямая линия по поезда. линия поезда да? Есть, да? то есть смысл там покупать, чтобы сдавать э, португальцам, которые выезжают из Лиссабона, правильно? С точки зрения инвестора, с да. точки зрения человека, который хочет дом собственный, то же самое. Но не, не, не для аренды, да? Да. Но это снова. Представьте себе, ты, ты с женой покупаешь там двухспальную квартиру да. за 100 тысяч. Да. Не знаю, вот цены примерно, ну, примерно 100 тысяч в Вилла Франкерчири. Ты очень рад, да. хороший дом, крупный и так далее. Но затем, сейчас отремонтировали много квартир в Лиссабоне. Я мне бы сказал весь Лиссабон, но много. И ты затем... Может быть, может быть это не происходит. Может быть, что-то меняется, и цены в Лиссабоне снова падают. А ты хочешь продать квартиру в Вилла Франко, переех, переехать в Лиссабон. Ну, кому продашь квартиру в Вилла Франка? Может быть, продаж, но за 100 тысяч. Если в Лиссабоне 200 тысяч двух спаль. Если есть 50 тысяч евро, можно что-то купить в Португалии? Ну, no, конечно, да. Я э, просто не в, в, районе, yes. в, в районе, районе Лиссабона, В районе Лиссабона это радиус 50 километров? Нет, только, нет, на 50 это слишком много, но радиус... Э, может быть. Мэйн Мартинш или... Мэйн Мартинш можно. Можно За 50, да. 100? Да, Мэйн да. Мартинш можно. Можно? Да. Это 20 километров от Лиссабона? Я думаю, в Мэйн Мартинш можно. Можно. Окей. А может человек сам покупать недвижимость без агента? Можно, да. Вот иностранец приехать, найти на сайте Олш. Для иностранцев другое дело. Для... Почему другое дело? Потому что, например, если я португалец, я здесь жил постоянно, я знаю, как законы... Если я не знаю, как законы э, срабатывают, но мои родители знают, и их близкие, их друзья, то посоветуют, э, помогают, и процесс не очень сложный, и подать в ловушке хотя бы возможно не так просто. А для иностранца Иностранцы это очень легко обмануть. Извини, с уважением. Да, но да. И много агенты из-за э, хорошего состояния рынка сейчас они оппортунистически стали заниматься реальторами. И им, э, иностранцы это хорошая добыча для комиссии. То надо осторожно. Хотя и даже с агентами. Но без агентов еще хуже. Потому что не знают районов, да. не знают закона. Могут подписывать какие-то контракты, не понимают язык. Какой человек, личный человек, будет готов подписывать контракт на английском без адвоката? Нет, никакой не хочет платить адвокату для этого. Да. Поэтому агенты хорошие подчеркиваю доверчивые агенты важны. Есть тоже трюки, в котором э, иностранец может выявлять, если э, является ли агент хороший или нет. Как проверить хороший агент или нет? Сто процентов никогда не может узнать, да? Но есть какие-то советы, которые я бы дал. Эм, э, Во-первых, смотреть, старается ли агент понимать, чего именно э, человек хочет или нет. Или он просто выдает, а, вот так, хорошо ага. тебе. Нет, это не хорошо. Надо тебе, э, как иностранцем определить, чего именно хочешь. Я хочу двухспальную квартиру в хорошем районе города, где могу э, сдавать туристам. Да. Но я не хочу высокий этаж, потому что так-так-так. Надо определить лично. И затем смотреть, э, умеет ли агент это то же самое делать. Другой трюк, э, по-моему. Когда проводят визиты иностранца, на, э, снова, спрашивать соседов о состоянии да. квартиры. Э, соседы всегда говорят... Все расскажут. Да, да, да. Еще один, это очень важно тоже. Э, агенты в Лиссабоне и, и в Португалии, я бы сказал даже во всем мире, они работают э, с их имен именем и взаимно фирмы фирмы тоже. То. Ищите его имя в интернете и фирма, фирму тоже. Узнайте, как он работает, какие договоры он подписал недавно, какие... Чего это Эта информация есть? По крайней мере, в Remax есть. Но узнать хотя бы фирму. Я иногда создал страничку Facebook. Facebook. Хотя там мало подписчиков. Надо твоей помощи. Надо твоя помощь. Но это правда и на твою помощь. И, но я про, прошу постоянно, пожалуйста, сделайте э, отзыв моей, моей работы. да. И, я не делаю. Тут, там написано, да. я там снимаю даже себя. твою свои страницу квартиры. мы оставим под видео. да. Э, она спасибо. называется францужка Дэвид. Дэвид. Хаусхантер. практически все в Португалии говорят о недвижимости, о стоимости аренды, о стоимости домов. В СМИ все. Постоянно говорят дома, дома, дома политики. Это никогда не хороший знак. Когда все говорят о чем-то, это значит, что что-то не так. Да. Я добавляю две, два примера, которые я считаю хорошие подсказки. Например, мы это видели с биткоином. Постоянно появились статьи о биткоине. А, биткоин хороший, бла-бла-бла, и все лопнуло. Да. Все молодые, с уважением, молодые идиоты, вкладывали там деньги. И это все лопнуло. Это с уважением, потому что мы все ошибаемся. Да. Конечно, это бывает. Но следить за то, что СМИ говорят, это всегда ошибка. И сейчас это и есть. Это первое. И второе, это история, которая мне очень нравится. Говорят, что до кризиса в Штатах... В тысяч... 2008 не, Нет, нет, 29 -го. А, 1929-го? Да, да, да, да. Джо Кеннеди, ага. ну, богатый миллионер, он ходил по улице. И там он подошел к человеку, который э, стирает э, да. сапоги. Я не знаю, как это сказать. Чистит сапоги. Да. Чистит сапоги. И он спросил Джо Кеннеди. А, скажите, подскажите мне, какие доли я должен вкладывать деньги? И он был как... Блин, он, он знает об этом. Как, может быть, он... Как он может знать о, о, об этом? А он все продал. И недавно позже, и, и недолго позже все рухнуло. И... Да, я перефразирую, потому что я думаю, что не все поняли эту да. историю. Я знаю эту историю. А значит, что? Да, да. А. Он говорит, что э, вот тот, кто чистит сапоги, да. начал задавать ему вопросы относительно акций на биржах. Да, да я сказал и, доли, правда. Да. И он вопрос. говорит, если уже тот, кто чистится сапоги, интересуется акциями на бирже, значит, скоро все лопнет, потому что... Да. Так не может быть. Да, и сейчас то же самое с недвижимостью. Я недавно сидел в кофе, в кафе, в районе, где работаю обычно. И я слышал беседу человека, он говорил по телефону, и он стал о недвижимости, говорят, а, я входил, вот, очень хорошо, можно подрабатывать, вот так, да да Что-то тут не повсюду, повсюду, повсюду, это можно найти. Люди встречаются по улице. А, вот ты работаешь тоже недвижимостью? Да-да, я тоже. Все пошли работать в недвижимость? Да подписывайтесь на канале романа э, и ставьте лайков много лайков